Ребята, привет, с вами Михаил Магуайр, мы сегодня находимся в на деревне Кострова, недалеко от пансионата Газпрома Союз, 53 км Норвежского шоссе, зачем-то эту фразу я выучил, но все же. Итак, зачем мы здесь? Сегодня мы снимаем обзор на самый доступный квадроцикл марки Сейф это Сейф Сифорс 500 HO. Данная техника, представлена компанией Supermarine, она же является спонсором данного выпуска. Компания Supermarine является официальным дилером марки SafeMoto в России. Данная компания представляет собой это сеть салонов и сервисов, которые работают в Москве и Московской области, аж с 2014 года. История данного квадроцикла, наверное, самая длинная. Она начинается с 2007 года. А с этого момента в Россию стали поставлять квадроцикл марки SafeMoto. Данный квадроцикл претерпел несколько изменений, модификаций. В 2009 году были первые поставки квадроциклов сейф moto 500 x5 потом поставлялась сейф moto 502 а потом x5 basic и x5 classic и вот это уже последняя генерация данного квадроцикла Итак, так все начнем ну во первых в первую очередь в глаза бросается новый дизайн он кардинально отличается от тех версий которые был если те версии были такие миловидные то новый дизайн он более агрессивный здесь в передней части у нас двойные скажем так спаренные линзованные фары, которые дают на 25 больше света, чем предыдущие. Вот, у нас новая решетка радиатора. Ну, в принципе, у нас полностью пере, пере, так, переделан дизайн передней части квадроцикла, насколько я вижу. Здесь интересные ставки э, дополнительных к как габаритов, противотуманок и так далее, которые интегрированы уже непосредственно в, в саму раму. По поводу пластика, я так понимаю, существуют различные цвета, поэтому можно будет выбирать. Задняя часть у нас тоже полностью переработана, стала более такой симпатичной, более такой собранной. Также задняя часть имеется некий багажник, да, в котором можно что-то положить, но... Не боюсь во всяком случае. Итак, что, по поводу дизайна разобрались, он запоминается, его не перепутаешь с другими моделями сейф moto поэтому погнали дальше. Так, по поводу размеров данного квадроцикла. Длина его составляет 2360 мм, ширина 1150 мм и высота 1470 мм. Так как в аббриатуре данного квадроцикла, вернее его модели, присутствует буква H-O, в данном случае я они подразумевают Output, это двигатель повышенной удельной мощности. В данном квадроцикле установлен четырехтактный тактный одноцилиндровый двигатель объемом 495 мм, Кубических сантиметров Мощностью 38 лошадиных сил Учитывая объем двигателя и его мощность Он спокойно везет двух пассажиров И я думаю не сдастся На каком-то бездорожье По поводу режима трансмиссии То есть есть обычный это вот, Когда у вас привод только на заднюю ось Данной кнопочкой вы нажимаете У вас подключается передняя ось И более того еще можете заблокировать передний Дифференциал Вот таким вот образом Ну Как видите данный квадроцикл он Непоказной, он в прокате, он трудится, поэтому здесь вот специально здесь вот было закрыто скотчем, чтобы люди не баловались дифференциалом. Потому что если дифференциалом будет подключен, вот так хорошенько подергать рулем, прощай, привода и все остальное. Вот, но это поэтому дифференциалом нужно тоже пользоваться очень умело, грамотно, в нужной ситуации. По поводу передней подвески. Спереди установлены э, двойные А-образные рычаги с гидравлическим амортизатором настраиваемой жесткости. Итак, система тормозов здесь гидравлическая, причем на передней установлен диск на каждое колесо с суппортом, но в задней части немножечко другая система. Задний тормоз также дисковый, но трансмиссионный. Что это значит? То есть сам тормозной диск стоит не на колесе, как обычно, на, как на передней поиске, а именно на самом валу. По поводу резины установленной на данном квадроцикле. Здесь на 26 размера. Соответственно, резина установлена Анкла передняя резина 9 на 11 а задняя резина немного пошире широкая, это 11 на 12 также вы видите, что установлены литые диски 12 диаметра Итак, так, ребята, еще раз говорю, что это самый доступный квадроцикл марки марке Moto. ценники начинаются от 599 тысяч рублей ссылочка в описании, там где вы можете выбрать комплектацию, доп и все остальное Итак, что входит в базовую комплектацию Итак, в базовую комплектацию у нас входит первая Панель приборов ЖК-дисплеем, спинка пассажира, багажные решетки передние и задний, стальной передний бампер, алюминиевые упоры на подножках и аккумулятор повышенной емкостью до 30 ампер. да По поводу того, чего вам не видно, я обратил внимание. Первое, на этом квадроцикле отсутствует лебедка, а я считаю это базовый элемент, который он должен присутствовать на каждом квадроцикле в любом выезде. И здесь также отсутствует электроусилитель руля. Та же, та же самая функция, которая, я считаю, должна быть обязательно в любом квадроцикле. Потому что электроусильный он является неким элементом демпфера, в том случае, когда вы едете по пересеченной местности. То есть вам не сильно бьет в руль, и вы можете достаточно хорошо контролировать свой квадроцикл. По поводу допов хотелось добавить еще следующее, что, ребята, безусловно, большую роль играет в данном случае резина. То есть есть разные производители, поэтому ищите, смотрите, подбирайте для себя, какая резина вам больше нравится. Это амортизаторы, которые играют роль при так Скоростных участках, да, то есть это Работа на отбой и проглатывание Всяких ям и всего остального Тоже обращайте на это внимание Наличие лебедки обязательно, есть разные производители Разные тяговые свойства Но в любом случае она должна быть любая Тоже важный момент И это зависит больше, наверное, от ваших финансовых возможностей. По поводу следующих допов есть различные вариации подогрева ручек, то есть в зависимости от трех режимов, четырех режимов, неважно, то есть, но они есть, поэтому можно тоже по поводу доп света тоже полезная функция которую необходимо учесть есть разные производители начиная там Аврора, АТВ Групп тоже же самое Риджи, то есть есть бюджетные, есть средний ценовой диплом, есть дорогие, поэтому все в ваших возможностях, выбирайте, смотрите и так далее, ну и наверное главный вопрос для кого этот квадроцикл, наверное для... это квадроцикл для того, кто только знакомится с квадро тематикой кто только понимает что вот он решил прокатиться по полям по лесным просиком и повкусить этот весь удовольствие квадрат движения вот наверное для него то есть для людей кто только познакомиться с тематикой квадроциклов поэтому ребят если вы надумали приезжайте на Новоригу. Здесь есть прокат, где вы можете понять, нужна ли вам эта техника или нет. Попробовать ее, загнать ее в болото куда-нибудь, куда-нибудь в просеку. Почувствовать на губах вкус грязи. <с> Поймать тот адреналин, который мы получаем, катаясь на квадроцикле. Ну и, конечно, если вы уже определились с моделью, какая вам надо, приезжайте в салоны Супермарин, выберите себе квадроцикл. Вам это все помогут, оформят, продадут. И... Вы получите от этого огромное удовольствие, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, мы расскажем про новые модели, про новые маршруты, про новые клубы и вообще про все красоты России.